Друзья, всем привет! С вами Димас, и будем сегодня для вас готовить сезонное блюдо, достаточно всеми любимое, особенно в Советском Союзе все любили, ну и сейчас как бы люди еще как бы остались живы с тех пор и помните все эти рецепты. Я сам полазил, посмотрел э, по ГОСТам советским. Сегодня будем делать кабачковую икру, вот такой кабачок у нас, у нас два будет, такие большие достаточно уже переростки но при этом они свежие ну наверное они уже будут семечками мы их почистим это ничего страшного как бы также нам понадобится для этого блюдо лук репчатый морковка соотношение наверное 1 к 6 примерно а то один к 7 томатная паста как бы любая любая томатная паста лучше хорошее качество перец молотый черный также соль Понадобится, у меня тут миксованная такая, крупная, мелкая, любая, и сахарный песок. Все для этого и больше ничего не надо. Ну и масло растительное, мы будем в процессе на нем жарить. Такое масло. Можно это все сразу провернуть через мясорубку, через ручную, как вот раньше делали. Я имею в виду кабачки. Но мы будем блендеровать, потому что у нас блендер есть. Вот так что приступим. Все, будем чистить наши кабачки обычной овощи резкой овощи чисткой точнее достаточно молодые кабачки чистятся легко ну все, дальше все нарежем, увидите ну вот смотрите, друзья, мы нарезали полукольцами наш лук натерли на, на крупной терке морковку вот можете это все отдельно посировать, но в принципе роли не сыграет все, сейчас идем это и нарежем наш кабачок ну вот, поставили на конфорку лук-морковку и добавляем масло, ну, где-то 100 мл примерно, ну, чтобы спассировалось. Ну все, оставляем до, до готовности и идем кабачок начну нарезать дальше. Кабачок достаточно крупный, присутствуют зерна, но лучше от них избавиться, но посмотрим сейчас, что будет. В принципе, они перемолятся и ничего страшного не будет. Достаточно твердая субстанция, я не буду ничего это убирать, они еще молодые зерны. ну как в гуретчиках молодых, там. можно сравнить, так что можно с ними прям перемолоть, если у вас старые кабачки, то да, можете их убрать, а тут мягкие зерна, они видите все подвержены легкому нажатию, они уже выдают сок, так что это молодой еще кабачок и можно его использовать такими вот дольками нарежу как бы я говорю, все все равно измельчится сейчас мы его положим пассеровать он тоже очень сильно воду даст и размельчится мгновенно так что как бы это не критично а молодые семена, зерна они очень полезны в пищу так что смело используйте вот так идет полным ходом вот также я добавил чеснок и зубчиков буквально для аромата, чтобы не приборщить и чеснок не чувствовался в этом льде. И все и готов. Нам обжарили двух морковку, посировали достаточно хорошо. И теперь кабачки обжариваем. чайную ложку перца, столовую ложку соли с горкой ну в зависимости от объема потом может быть или подсластить сахар песок тоже столовую ложку и где-то примерно 4 столовые ложки томатной пасты опять же посмотрим потом как она у нас по цвету будет красивая нет еще добавим и все перемешиваем эту уж томатная паста сейчас немножко поджарится, потушится кабачки, дадут даже сок не солил, когда обжаривал потому что сок нам не нужен при обжаривании еще при тушении, пожалуйста, сок будет выделяться из-за этого и посолил, сахар добавил так что тушим до готовности до полного размягчения или как там суперблогеры говорят тушим, пока не затушим и там подобные -то там выражения ну короче, до готовности делаем и потом уже бандеруем Друзья, смотрите, вот так спесировалось. Ну, минут где-то 15-20 томилось все это. Воду не добавлял, просто на медленном огне. И сейчас уже и по баночкам раскладываем. А, друзья, ну вот смотрите, я блондернулся. Цвет замечательный. Добавил где-то 150 мл воды, чтобы мне удобно стало это все делать, потому что все-таки ну, без воды тяжело это бандируется. Воды добавил, и все как бы в процессе у нас это. И добавил где-то чайную ложку яблочного уксуса, чуть пикантность придать. И самое главное, не забудь, эту меру предосторожности, когда вы делаете такие вещи. Старайтесь все добавить уже заранее. Ну, как бы соль, перец это не главное, да, а вот именно всякие другие ингредиенты добавьте заранее, чтобы вот такую смесь не кипятить, потому что, кто знает, кто сталкивался с этим вулкан, вулканообразием, вот это, которое возникает, когда пюре, что какое-то вы кипятите, это, ну, очень чревато ожогами сильными любых частей тела. Так что будьте внимательны. И попробовал, все на вкус отлично Сейчас вот будут баночки закрывать Цвет прекрасный, просто Супер кабачковая икра а Ну смотрите, вот такая получилась у нас прекрасная Кабачковая икра На вкус попробовал замечательно Чуть подостыла, сейчас вот на хлебушек намазу Ну вот у меня двух кабачков получилось, И маленькие баночки вот одна побольше получилась ну я так сделал, самим съесть чуть-чуть и угостить еще будет у нас кабачков Но все делается просто, элементарно несколько ингредиентов, так что все попробуем как на вкус М -м -м. а в вообще замечательно как в детство попал замечательный вкус, Кабачковые икры для вас сделал так что кому рецепт понравился смотрите видео, лайк ставьте, дизлайки комментируйте, если вы тоже что-то делаете подобное, так что всем приятно аппетита с вами был Димас руки, пока-пока, увидимся на канале